Дима пришел за чесноком. Забирает у меня чеснок, Дима, на посадку. Это у нас, это у нас белый, это красный. А? Ну зачем? Надо белый еще потом начистить. Сейчас я выйду с полгода. Ну покормила я ее. Да? Мы скажи, покусали. Покусали, скажи. Все, приборку везде сделала сегодня. Прибралась. Давид, пошли. Что здесь торчил? Лег, Амина, Динара. А? В чем сомневаемся? Ты ее катай. Я не можешь? Там сила нужно. Не копать, там давить надо. чеснок под давилку. Чеснок сажать. На пей водичку пей. пей. А? Да. Это легко. Ну куда ты стала? Динара, Стал, уйди. Ты, ты, закончили. ты, ты, ты, ты, ты, ты, Красиво смотрится, все, слава богу, посадили. Ну все. Ну, слава богу, друзья. Посадили мы сегодня чеснок. Очень я рада. Полностью приборку с утра сделала. Палаз постирала, на балконе прибралась. Вообще. Я говорю, откуда у меня столько сил взялось сегодня? И сейчас пришли вон. Хозяйство накормить. Я подоила Маньку, Андрей, накормила все остальное. Пошел забяшиванный. Вон забяшка сейчас бяша больно орет. Аминка и Даринка спят, Динара отдыхает. Полдня, короче, на улице бесились они. Давид дома сидит, нянчится. Ну как нянчица? За старшего. Вот, сейчас мы накормим, закроем Но я думаю, сейчас помидоры, наверное, собрать домой унести хоть сколько-нибудь Потому что, говорят, сейчас на днях Уже заморозки сильные будут И надо И надо убрать Хотим этот, как его Хреновую закуску сделать На днях У меня еще цветы надо пересадить О, а я что забрала ключи-то? цветы надо еще пересадить и и, и, и земельку привезти Танюшка мне сказала, дам. таскаю туда-сюда ключи все, к вечеру голова не работает голова не работает к вечеру Ох ты, господи Бяша. Ай, Бяша. Бежит. Ой, домой побежал. У тебя челкас, челка то какая? Грива то что у него так стоит? Гриво-то стоит, так да прям. К зерну побежал сразу. Здесь я капустные принести. Давай. Ну вот, друзья, я собрала помидоры. Хотела убежать. Вот они у меня стоят. Вчера собрала, сегодня ведро большое. Опять говорю, это переоценила. Там, короче, еще много помидор. Очень много. И думаю, что делать. Если бы сегодня заморозка не было, завтра, наверное, остатки соберу. Вот. Ведра три будет, если не больше. Так что... Все, друзья, мы с вами попрощаемся. Всем пока-пока. До новых встреч, мушкара. Пишите комментарии и обязательно ставьте лайки. Обязательно ставьте лайки, я вас прошу. Все, всем пока-пока. А Все ну давай воздух ты сделай еще. Андрей, воздух ты сделай еще. А Нет, а Генара а так не делай. А где где? Динара Ай-ля А где где? А где? Все появились из-за этого Так, я жарю картошку Андрей принес компот Салатик Картошки И жарю большую сковородку Картошки на ужин Это У нас любят картошечку На улице темень Темень, темень. Всем привет, друзья. Сегодня с утра я встала, сварила супец. Собираемся в огород. 8, э, время 8. 8-8. В, в прямом смысле в огород. Сварила с суп. Сделала нашу морозилку я здесь, Ну, закинула помидоры, морковку, перец и вот сделала с этим поджарку. мяса много не ложу, так как и, они больно-то не едят. я вот теперь крошу так. А, да? да. и короче такой густой супик получился. будешь супик? будете? Да, я буду. почему надо кушать? так сирку надо вынести. Я иди, камеру ты Они камеры боятся. Давай. Иди, герой нашего времени. Иди, иди. иди Чего на тебя агрессируют они? Пошли. Да они нападут на тебя. Идите, идите. Да ничего не сделают, я же здесь. Я тебе сейчас. Все, все. Вновь. Идем, идем, идем. Привем. Бежим. Не ври.